И так далее. И я вас научу паре фишек, вы сможете с помощью них вот такой небольшой себе дополнительный заработок сделать. Немножко познакомиться со сферой предсказания, чаще всего люди к нам приходят, чтобы поговорить. Это первая причина на самом деле, даже не для того, чтобы узнать будущее. Проблемы доступности ресурсов, потому что не все люди адекватно себя оценивают, и по моему опыту очень многих проблем вообще что, они могут дать другим. Отсутствие познавательной деятельности, ну, те, кто сегодня пришел на вебинар, этим не страдает, буду откровенно. На самом деле. Любой человек в 80% случаев, когда он обращается к каким-то предсказательным оракулам, гадалкам, в 80% случаев он сам может сказать, что у него будет в той или иной сфере. Рассказываю простой пример. Приходит ко мне мужчина еще с тех когда я еще пользовалась картами. Я уже сейчас их не использую. А, ну, Светлана, если что, перезагружайтесь, а я надеюсь, что у нас все, запись идет, я надеюсь, что у нас все запишется, и если что, напишите в записи, посмотрите. Ну, лучше, конечно, не в записи, потому что будет у нас, будет у нас практика. А, вот, по поводу предсказаний. И вот этот молодой человек, который пришел, он хотел посмотреть вопрос а, бизнеса. И когда уже разговорились, маркетинговое исследование было. Нет. А какой продукт? Ну, наверное, продукты. Сегментирование какое? Все продукты, все это. То есть только молочка. Ну, не знаю. Ну, вот я что-то хочу открыть. Ну, в общем, у мужчины просто были деньги. И он вот куда-то мне их надо деть. Вот это хоть куда-нибудь. То есть человек захотел бизнес, но ничего в бизнесе не знает. То есть не обращаясь никаким здоровым, ни к можно сразу дать ответ, что не надо лезть по крайней мере при тех доступных ресурсах, которые у него есть на данный момент, да, то есть нужно сначала изучить хотя бы вопрос. Но зачастую люди не вот так вот в обод с головы, я хочу все сразу. Но нам как предсказателям это надо. Поэтому очень многие демонизируют предсказательные системы, на самом деле достаточно вообще нет никаких там карту какой-нибудь там медицины, еще чего-нибудь, вы да, можете человеку просто даже по психотипу сказать, а, где какие-то недоработки, а, что сделать в следующий раз. Есть такой вид людей, профессионалы профайлеры и верификаторы. А, я знаю одного человека, который вот просто просто фотографии глаз, вот вы ему покажете по фотографии глаз. Он вам скажет, кто вы, что вы, в каких случаях, как вы будете делать, чем вы занимаетесь и так далее. Поэтому сводить все какой-то там магии, к каким-то штукам совершенно не нужно. Более того, предсказательная система используется и в науке. Я надеюсь, все виден слайд. Вот в есть такое понятие, как порядковые шаблоны. И их используют для краткосрочных прогнозов. И очень успешно. -моему, в 2018 году будет проведен этот эксперимент. И предсказали просто вот точность до движения биткоина. Вот, то есть это возможно. И здравствуйте, присоединившимся. Следующее, для чего вообще нужны специалисты в базе? это еще выявление предназначения человека. И оно раскладывается на две части, то есть духовный аспект, это ощущение такой вот внутренней целостности, это вот ваше «я». А это что-то из области уже нас. И профессиональная В советские времена с профессиональным было проще, потому что мы вас подкнули в какую-то сферу, и вы по ней идете, то есть потом вы это учились, потом у вас есть распределение. Сейчас этого нет. Человек хоть куда-нибудь пошел учиться, а потом хоть куда-нибудь устроился на работу. И в итоге у него получается внутренний никаких, потому что он понимает, что он вроде бы чем-то другим хочется заниматься, но не знает чем. Но вот тем, чем он занимается сейчас, ему это не нравится, и он постоянно находится в стрессе. Я не как-то читала исследование, что нынешний человек, он практически 24 часа в сутки находится в стрессовом состоянии. И предсказать, это такие небольшие психологи, которые помогают снять этот стресс. Плюсы, когда вы знаете предназначение, да, то есть улучшается качество жизни. Уходит эмоциональное расстройство, ну, я не говорю каких-то клинических, конечно, случаев, это вообще не наша сфера, каких людей лучше отправлять к противному специалисту. А снимается напряжение, а, да, снижение стрессовых факторов, а снимается напряжение, потому что человек становится более уверенным в том, что будет завтра. И потом, что вы могут, сказали. Меньше неудач. Почему меньше неудач, я сейчас покажу. И почему это важно, Надеюсь, вы увидите мою ручку, у нас есть начало жизни и результат. И вот когда человек начинает что-то делать, он туда пошел, тем поработал, позанимался, получился. он еще куда-то пошел, позанимался, получился. он в другое место тыкнулся, в другое тыкнулся, там ему не понравилось, он пошел еще куда-то. И то есть... Да, у него результат в итоге получается на половинку. Хорошо, если половинка. Здесь неудача, здесь неудача, здесь неудача, здесь неудача. Ну, то есть, потом же сидит и думает, блин, я вообще я ничего не могу, меня никто не любит, меня никто не хочет. И самооценка у нас падает ниже плинтуса Человек, который знает свое предназначение, он будет так и вперед. И, соответственно, быстрее получит результат. Конечно, даже были предназначение человека, вы не можете ему гарантировать, что он не столкнулся ни с какими проблемами, что всегда, все будет вау, все отлично, и вообще жизнь идеальна. Нет, этого мы, конечно, гарантировать не можем, но снизить стресс мы можем. А еще что, -то. главное, это избавиться от страха, что это не мое. Я сейчас объясню, вообще, зачем я это все рассказываю. Понятно, что психологи это знают лучше и больше меня. Вот у нас здесь один есть психолог. Вот, но остальные как-то немножко не в этой сфере. А когда у нас раз что-то не получилось, у нас второй раз что-то не получилось, у нас третий раз что-то не получилось, на четвертый раз, когда мы что-то хотим сделать, мы такие... Ну все, это не мое, появляется страх, ой, у меня уже точно не получится, мы уже заранее себя настраиваем, на то, что это делать не надо, мы, соответственно, это не делаем, а может быть, да это было как раз наше, и мы бы достигли в этом успехе. Вот. Ну и когда у нас на работе все хорошо, не обязательно на работе, это вот конкретно с 8 до пяти. я вообще не люблю профессиональную деятельность, я тоже работаю. Uh, у нас снижается комплективность везде, потому что мы все вот это мы не тащим еще домой в отношениях. Для чего это нужно? Во-первых, для позиционирования. Те, кто захочет uh, стать консультантом, даже не обязательно образы и да, но может быть, там, королок, нумеролог, астролог и так далее, uh, зачастую мы видим uh, в профилях следующий, большими буквами там «гадай». Людям больше нужен конечный результат, что они получат с помощью этого гадания. И вы можете просто даже заскринить и взять это как за часть своей ниши. Да? Там, допустим, гадалка, которая снижает стресс. Да? То есть человек уже конкретно будет знает, зачем нужен. Или там, там, не знаю, астролог, который избавляет от страха. То есть это вы даже уже можете в своей шапке использовать. Ну и в АДЗИ помогает э, выявить э, психотип человека, а это базовая данность, да, которая мы, в принципе, отталкиваемся. Потому что есть человек такой, а я побежал, я сделал то, я это бросил, кто это делал. А есть такие люди, которые вот они вот так вот, вот они сели в одну точку, они в эту точку бьют. И, соответственно, результаты будет тоже разные. И причем я не говорю, что плохо тот, который вот такой вот есть, потому что такие люди, они больше знают, ну, по вершкам. вот, а те люди, которые вот так, они, конечно, могут меньше знать, но вот в своей сфере они там суперпрофессионал, да, то есть это все логично, это понятно, и вот э -э то есть мы сразу объясняем, по карте и тип нервной системы, то есть какие -то базовые эмоции в да, чтобы понять вообще, насколько человек будет хорош в той или иной деятельности. Потому что если вот такой вот весь человек, его не стоит совершать на работу, но через неделю просто взрыв а, Вот, И ну, я даже привела такой пример, да, то есть предприниматель все хотят в бизнес. Я, конечно, утрирую, но сейчас у всех вот, точек СМИ несутся, ты должен там зарабатывать миллиарды, ты должен, они все могут зарабатывать, ты должен там, я не знаю, быть успешным успехом, и так далее. Ты обязательно должен быть предпринимателем. Не все могут быть предпринимателями. Предприниматели должны быть определенные черты характера, да, утонение вот риски. В принципе, предприниматель достаточно рисковая штука, то есть он рискует тестит, делать выводы, тестит и так далее. Есть те люди, которые очень классные исполнители, но у них должна быть лояльность к, к начальству. Вот, то есть у меня всегда была проблема, потому что у меня лояльность к начальству нет. То есть если мне что-то не нравилось, у меня просто мог большим буквом было написано: "Блин, ну ты кайзер". Вот. и с этим всегда у меня была проблема, поэтому я, конечно, вроде ушла в предпринимательство, потому что каждый день работать, и вот, ну, наверное, вот так вот смотреть, но ну, это не очень хорошо. Прежде всего, не очень хорошо для меня, но и для работы тоже. А также, в чем мы можем помочь? 80% людей, которые ко мне обращаются, у них запрос смысл жизни. Какой у меня смысл жизни? Какой конечный результат, да, определение цели существования, то есть какой он выдаст роду. не обязательно это что-то должно быть, там, не знаю, открыть лекарство от рака. Не, не все врачи, не все вообще способны к науке. Это могут быть какие-то небольшие ценности, но для большинства людей очень важно найти в себе эти ценности. Прошу прощения, это тревожно, надеюсь, меня нормально слышно. Вот. И когда есть смысл жизни, то есть у человека появляется уверенность. Плюс к тому у него получается такое, знаете, ощущение единения со Вселенной. То есть как бы он понимает, что Вселенная о нем заботится. Ну, тоже вот снятие вот этого напряжения. И вот все мы знаем, что у людей есть гены. Посчитайте, это вот те страшные иероглифы, которые мы будем рассматривать. А гены. Это не... Очень многие думают, что это стопроцентная гарантия чего-то. На самом деле нет. Гены не определяют сильные стороны вашего организма, и слабые стороны. То же самое с иероглифами. Они не делают гарантию, что вы сейчас пойдете и... 100% заболеете, или вы сейчас туда пойдете, 100% вылечитесь, или вам 100% сейчас мешок на голову денег пойдет, или еще что-то такое, да, но они говорят, какие у вас есть сильные черты характера, какие у вас есть слабые черты характера, и как они меняются в процессе жизни, а те, кто у меня были на вебинарах, вы помните, да, как к нам приходят новые энергии, к нам каждый год приходят энергии, да, вот у нас Сейчас год быка, в прошлом году у нас там был год крысы. И они немножко нас меняют. Если у меня даже пример как? То есть мы, по сути, обычно он человека через гены. Мы секренирование делаем через нейроглипы. Через нейроблику просто потому, что сообщается на аэроглипа. Если бы эту систему придумал там японец, это были бы японские иероглифы, американец придумал, это были бы какие-то американские слова. Просто многих пугают, они когда видят иероглифы такие, ой, так не надо, все это я пролистнула, на самом деле там ничего страшного нет. Вот. ну и как я уже говорила, да, то есть там где самые иероглифы, это те штуки, которые они не знают, как действовать, они ну, не живые, грубо говоря, да, то есть они не принимают решения, принимают решение наш мозг. А даже не мы, кто смотрел Черниговского, понимает, о чем я говорю. А, это женщина, которая занимается научной деятельностью, изучает деятельность мозга. Мне нее очень, очень интересная лекции, я, вот, если кто не видел, очень советую. Вот. То есть сам ген не обладает намоченными, да, что-то делать, но это код, когда мы узнаем этот ход, то, соответственно, мы можем более эффективно действовать, потому что мы знаем, если мы пойдем туда, мы такой результат получим, если мы сюда пойдем, то мы такой результат получим. В мы будем раскрывать свою, ну, своего рода, как назвала, да, генетическая предрасположенность, и в том числе и внешние факторы, кто не научится подсумения, вы уже знаете, о чем идет речь, да? какие, что там можно прочесть, эти внешние факторы, вот, но действие все равно принимается вы сами, либо ваши клиенты, естественно, то есть мы никого там за ручку не вводим. Просто если мы, да, я уже рисовала вот этот то есть если мы туда-сюда бегаем, и не зная, чего мы хотим, то, соответственно, результатов будет меньше. А если мы идем по прямой и туда, куда нам нужно, и там, где наш талант ярко появится, то, соответственно, мы пройдем этот путь с меньшим количеством управок. А как вообще человек принимает решения? Ну, во где об этом уже поговорили, активность мозга, она у людей разная. И на основании еще...